Этот, э, у нас открывают стройки, но с ограничениями, естественно. То есть маски, э, ограниченное количество людей на объектах, э, всякие умывальники там будут ставить, чтобы руки мыли, не передавать инструменты друг другу, стараться находиться в трех метрах или двух метрах друг от друга, короче, минимум. Ну и так далее. То есть все вот эти прибамбасы, как бы, они остаются. Э, гигиена, э, не ездить на одной машине вместе, группами. Там, ну, короче, вся вот эта... Вот, и в принципе начинаем, продолжаем, продолжаем работать, так что... Но эти его, объекты, которые там тебе бабки морозят, они что тебе говорят? Вот, да ничего, в принципе-то все платят, то есть вот эти вот большие, которые, да, то есть у нас с ними как было по графику каждые 30 дней, так оно и есть. Все остальные пытаются по максимуму выплачивать. Вот этот вот э, чудик, я с ним вчера уже дозвонился, до него поговорили, э, попросил перезвонить завтра утром. То есть и он мне даст уже конкретные сроки. Он говорит, как раз сегодня-завтра мы ждем каких-то там оплат со своей стороны, и типа mm -hmm. перезвони в пятницу утром, я тебе точно скажу, когда. Он говорит, не, не факт, что заплачу все, не факт, что заплачу там сразу, но я тебе дам как бы, уже конкретные какие-то сроки. А, говорю, ну, хотя бы так, скажу <laughs> Уже, уже да, не <laughs> Вот да. А что железобетонный сделал, вот эти вот красненькие чонки? А, ждем. Ждем. А, ну, этот я еще не сделал. Там, вот как раз на этих выходных закончат. То есть на следующей неделе мы его закроем. Ланкастер, ждем оплату. Ничего не говорят, ничего не говорят. Ну, точнее. Говорят, что заплатим, но мы ждем. То есть. Здесь. А, ну этот объект, получается, типа закрыт. Тебе все отдали. Стенс а, больше... факт. Я потратил больше, чем надо было, да? Да, больше а, потратил. За 10%. Да. У ну, все Даня. Ты должен что-нибудь понимать? Не, значит, а, все купили, все оплатили. А, это по крышам? Я понял. Ну да, все, значит, мы можем закрыть. А, м -м -м -м. Так, Так. И тройку тоже дали. 5 марта будешь а, Да, наверное. Что у нас? Ну да, в принципе, он у нас в марте был. А, так, так что у нас дальше? Кстати, есть очень хорошая новость. Какая? Вот, вот эти цифры неправильные по... по большому проекту. Мы сейчас пересчитываем все цифры. Взяли с момента, с мая, там, когда его начали. Ну. Э, по сегодняшний день там все расходы подрядчикам, неподрядчикам, короче, за материалы. А, здесь еще записано лишними, наверное, в 1150. А, ну, то есть ну, это неправда, да, то, что здесь? Ну, у тебя 520. Да, правда. да, да. да. То, есть, э, то есть мы примерно будем где-то вот, вот в этой цифре. Ну, по факту по окончанию ну плюс минус там может там тысяч десять короче но сейчас там до -до доводим последние цифры по подрядчикам как раз вот здесь вот. всякие оплаты там и так далее ну окей но это все равно у тебя на сто на ну да то есть еще может быть как нем Нет, баланс у тебя уменьшится на 130 тысяч. А в смысле по кредиту? А, нет, по дисборде да. у тебя цифра-то вот это 130 сейчас. Она уменьшится. Ну, то есть ты здесь делаешь минут, ну как бы 150 тысяч минут, да? Не, ну я так. Коля. Я понял, я понял. А что ты сказал бы сразу? Ну я просто не знаю, ты такая быстро делаешь. У меня видишь, подключилось еще. Не рад, не рад, не рад. Я понял. тебя будет... Ну, то есть... То, что у тебя 520 потрачено, а тебе нужно потратить 660. То есть 140 еще тебе нужно потратить, а не 0. И поэтому у тебя будет минус 10 тысяч, Вот Здесь будет минус 10 тысяч. Здесь будет даже 123 минус 140. Минус а, 20. Так это еще хуже. Подожди. Почему? Почему? Ну, зайди в контракты, получается. Вот смотри, тебе сейчас по этому контракту ноль надо потратить? Но на самом деле тебе нужно еще потратить 140. Понимаешь? Yeah. Ты опять, подожди, ты опять радовался, опять тебе это... Ну да, я, я думал наоборот. Думал, блин, нам же... Потому что я думал, что мы как бы в минусе. У меня почему какая логика была? Я думал, что мы в минусе по проекту. И нам еще надо 100 тысяч потратить. Ну, с лишним там. То есть, а здесь я подумал, как логика, что... О, мы их не потратили, значит, мы не в минусе, как я думал. А мы как бы в порядке. И за а, счет... Да. думал, что... Да, да. Ну, ты думал, то. Ну, на самом деле, ты по проекту в плюсе в этом будешь, да, там условно. Вот. Но как бы ты, значит, до... ну, условно, до этого баланс, как бы, неправильно отражал. Ну, то есть ты как бы типа начальный дан... данные неправильно внес. То есть я по этому объекту еще надо будет потратить. Блин, да когда я у меня вот здесь будет, когда у меня здесь будут бабки? Я радовался. Да. Что за фигня? Ну, вот. Он а снято, Подожди, остальные объекты, все, все остальные, у тебя все выверено, нормально. Да какая разница, все равно я, получается, кстати, вот здесь еще косяк. Здесь что за косяк? Ну, то же самое, по балансу какая-то фигня. У нас не может быть, что мы должны 5 тысяч потратить, то есть мы здесь либо двойную цифру ввели какую-то, либо что-то здесь не так. То есть, больше надо будет потратить? А, не, то, то же самое, что и там произойдет. Что-то сейчас отнимется, а тратить нам... Короче, здесь должно быть примерно... Ну, вот видишь, у нас 102 по бюджету. А. То есть, э, здесь должно быть тоже не больше, по идее. То есть, мы, скорее всего, что-то сюда внесли, что не существует еще. А сколько по этому проекту надо будет потратить? Еще. <связывающие> а, еще... я не знаю. Ну, примерно. Не пять тысяч а пока. Нам получается весь металл надо сделать. Там, наверное, 1015 пятнадцать надо минимум. Сейчас скажу. 15, 16 тысяч. короче. То есть где-то здесь еще потерялась э, десятка, пятнашка. Вот здесь вот, в этой цехе. И она должна быть вот здесь. Так, значит, у тебя будет минус 20, а минус 35 на балансе. ваше здоровье, Николай. Ну, что за фигня, Ладно. остальные объекты все нормально, да, получается? Почему желтые, вот эти, которые смотришь, или что? Ну да, здесь всякие change order. Ну, это так для себя по наткну, что. Ну, вот эти желтые, которые в колонке цены вот здесь, это те, которые мы переплатили, за которые мы переплатили за материалы. А вот в этой колонке те, которые не сходятся у нас по балансу, ну, по материалам почему-то. И вот эта колонка тоже намек, почему, где, где у нас не сходится. То есть здесь ноль и так далее. То есть я так есть пометил себя. Вот здесь я отмечал, что цена с change order указана, ну, с цены. С доп. работами, то есть это для себя отметил, то есть все сходится. А, так, о, Ну это понятно, тоже баланс. То есть в принципе все. Вот эти мелочи всякие нам сейчас пооплачивают, то есть вот вот уже оплата идет, она просто не дошла до банка еще. Ну, ну. Сайдинг, маркс там. Ну, мы только-только, да. получается, сделали, ну, как бы, вот бал, нормальный баланс сделал, прикинь. То есть, сейчас следующие объекты, которые шли, они как бы нормальный уже баланс, потому что, ну, они с нуля, да, условно. А вот эти, которые старые, мы только-только, да, там, как бы больше половины, там, перекрыли, закрыли, там, а вот эти вот висят, висят, висят, и только-только мы к ним подбираемся, к нормальным балансам. Ну, Но проблема в том, что, в принципе, это можно было раньше решить просто как бы оно в голове не кликало, пока я вот здесь вот ноль не увидел, да, потому да. что я, я понял, что оно не сходится, ну то есть однозначно слишком херня какая-то. Ну, я Понял. Ну блин, видишь, что круто, все сейчас по сути приберем до этой штуки. А вот, кстати, эта штука. Это вот все сравнения, все цены, все оплаты, вся фигня по этому объекту. То есть по, именно, по этому большому, а? Да, да, 800 кассерей, говорю, которые. Да, да. То есть, э, но на будущее я, конечно, с этими объектами. А, думаю, вот эта вот смета, которую вот эти вот, делаем вот эту штуку, он, она очень сильно поможет все-таки. Конечно. Но я имею в виду, что просто... И до конца еще, вот ты когда начнешь, ты до конца чухнешь все такое. Ну, как бы ну, вообще, это все твое, это, это твое все. Ну, я, да, я еще пока не полностью, конечно, понимаю, если бы соглашусь, потому что, мягко говоря, здесь, э, ну, как бы, еще не полностью отточен процесс, но вот я, прям, я, я жду не дождусь. А что ты -то этот тотал будем делать? Ну, не тотал, а счет. Счет будем, да, я сейчас это... Я, я пытаюсь понять, что туда вписать, как лучше туда вписать. Ну, смотри, как бы, ты можешь не затягивать, потому что, ну, как минимум, то, что ты уже отправлял, например. Вот, просто потом этот счет можно сделать из него, типа, нормально коммерческое, Помнишь, я тебе говорил по этому? Ну, да, да, да. Что ты смету думаешь? Ну, да. Подожди, подожди, ты только не это. Что, что? Так не... Просто так говорю, не удаляй там формула. Не, я понял, не, я... я просто смотрю, что он там. Он, в принципе выдает. Он... Я, я примерно понимаю, что он откуда берет задание и материала он берет, ну, там просто ничего не написано у тебя в этом. Ну вот здесь, да. Он вот, вот этого и вот этого. Да-да-да. Подожди, я не понимаю, что за химик? Что ты не понимаешь? У меня ощущение, как будто мне... Подожди. Я уже вот эти штуки менял. А что там написано? Ну, там, ну, там старое написано, то есть там адрес работы там и еще что-то Хотя я уже менял. Как будто кто-то это. А кстати, это Сейчас. Мы... Вот ловчий Ну, вот запутаться, который основной стимул. Не, да это он и есть. Просто я в нем менял уже вот эти вот штуки названия. Вот эту вот строчку, эту строчку менял, специально прописал, чтобы там, ну, я видишь, то есть вот эти тексты же понаписал. Не знаю, что все правильно. Просто... Что-то бесит. Ладно. Хорошо, я это подкорректирую. Короче, давай, я тебе гарантирую, я тебе подготовлю это. Там завтра, послезавтра, вот сюда. ТЗ. Посмотрю, что там, как сделать, какие пункты внести, если не внести. И, и попробуем это. Я не знаю, я переведу это как-то раньше переводил, как переводил. попробую. Ну, вот в этих... А, да, вот в это там написать тебе надо, ну что-то такое типа. Ну вот где манафактура, напишешь, не вокруг. Там, о, о ну напишешь спецификация, спецификация. спецификация. спецификация. Манафактура, не вокруг. Это где у нас все? А Нет, прям там и пиши, вот где этот... Счет. А, здесь, не прям здесь. Здесь, да, вот видишь, она другим вот, напиши «невогруппу». Да, главное, напиши «signification». А, что там еще нужно указать? Здесь формул нет. Вот, стоимость изделия. А, Так, напиши вот, «дерект». Ошибка. А сделать побольше, там, что-нибудь угу, Вот, «дерект» напиши «равно». Ну вот, минус редко вычтем. Ну, как бы. Вот я треф удалить, который ошибка. Да. И Минус там еще. Работает. А доллары. Переводятся. Переводятся. Да, Здравствуй, доллар. Здравствуй, доллар. Только я Выдели, да, и формат. Ну и все, ну-ка выбери, допустим, какой-нибудь там с твоего списка. Видишь, одна штука. То есть у тебя еще вот этот э, столбик тоже должен быть. Ну, видишь, что-то А нет, э, 2 миллиона 726 тысяч? Ну да, но это так, это ж там, я не знаю, что там написано. Что у нас? Горизонтальный сайдинг. Где он? Горизонтальный сайдинг. Два цвета. Блин, а как он охлажден? Вот, ну, перейдем. Ну я, я, короче, здесь просто... нафига что-то. Сайдинг. Сайдинг, на сайдинг 2. Сейчас. Офер. Так, у нас, значит, идет TPO, потом идет vinyl Signing 1, VINAL Signing 2. Это ну, вот оно. Только здесь, видишь, умноженное на 2 идет. Почему? Ну, потому, потому что там -то только стоит. -то. А, нет, однёрки везде. Один на один. Он их складывает. Кого? Видишь, цифры одинаковые. А, я понял. Видишь, цифры одинаковые. во всем стоит. А это, где у нас счет, почему там двое стоит? Нет, ты счет, ну, вот, ну, счет вот только Сейчас, что Сейчас -то, я, -то, я, я пытаюсь просмотреть. Ну, а здесь его наверное, я... А, тут ты сам ставишь единички. <смех> <смех> ну, странно. Не, вот у тебя же формула. Не-не-не, подожди, не знаю. Да. Вот, у тебя же формула прописана. Ну, ее тогда. На четверг, да, Ты, видимо, здесь Во, все. Видимо, ты там вручную забил как-то. Может быть. Так. Total price? Да. Я все знаю. да. Ну и смотри, количество тех заданий, наименований, вот это вот у тебя, по-моему, есть. Прайс, монтаж, монтажа у тебя нету. И не нужен столбик H. H не нужен. Почему? Ну, это типа монтаж. У тебя Для... там сметер включен. Давай просто. Ну, давай удали, посмотрим, что будет. Так, заходи, вот, а, где прайс. Вот, столбик реф, да, реф, выбирай. И все, и растягиваем. То есть, то же самое? Да, ну, тебе можно, в принципе, оставить, тогда. Ну просто прайс и все. Вот эту сумму растяни туда людей. где миллион. Вот где у тебя H12, нажми, да, и растяни туда чуть правее. Или скопируй ее и поставь в G, вот, ну, рядом. Да, вот сюда. И все, и столбик H опять. А у тебя справа что-то было там или нет? Нет. А, ну сейчас тут было дальше. Ну, я не помню. <свят> не, ну здесь. А, было это. Ну, здесь <свят> сверху было подписано. Смотри. Сейчас. Вот. Блин, ну я надо куда-то запихнуть, получается. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, да давай запихнем куда-нибудь. Опять надо отменить разделение, ну, отменить объединение. Ого, ага. Нет, я сказал, ревизионал. Ну, это правда, я не знаю, но здесь нафиг не надо по большому Пускай будет что-то, ну, как говорится. Вот, я такой чувак. Да. Нет, ну, здесь у внизу, сюда, там, можно впихнуть какие-нибудь потом логотипы, что-то это, мы по посмотрим, как там поколдовать можно. Ну. Так, так, ну, в принципе, ну, остальное делаем. И все, потихоньку, наверное, будем ее применять. Если вот эти тебе столбики не нужны, 7, 8, 9, 10, получается, можешь удалить их, ну, как бы, если надо, добавить и ну, форму типа, Ну, понятно. Я единственное я только думаю, вот эти вот штуки, может быть. Че? Ну, допустим, у нас, когда есть, вот, допустим, мы устанавливаем сайдинг, например у нас же там прописано уже и стоимость и рабочая сила там и так далее то есть единственный случай когда мы будем пользоваться вот этой штукой это когда одинаковых зданий будет много ну типа да вот то есть но ну, когда одинаковых зданий будет много почему не использовать это просто а, окей, он копию создал. Короче, я, я их скрою сейчас. А это вот... Да, поставь, попробуй две штуки. Какие две штуки? Попробуй две штуки. Где еще раз? Здесь это? Нет, в Total. Total? А, а фиолетовый снизу. Вот здесь? Не-не, фиолетовый снизу, говорю. Чё, чё, чё, чё? А, всё, понял. Я, Ты просто пропал голос, я не могу врубиться. Чё? Я Зачем? попробую поставить нам а, двойки, вот, и вот эти однёрки, попробую двойки. Я. Да. Ну, и два, два и, два, и два, и здесь там четыре. Угу. Ну, да, есть. Да, и, короче, нам тот был правильный смешник у меня. Зря мы удалили ту хрень. Идем? Да, да, прощай, оставь. Сделал там просто наименование там какое-нибудь? Вот это? Ну, цена и стоимость, да. Здесь вот работает. Да, да, там по-тупому одно на другое умножить. Так а что там тогда не сделать? Да, просто напиши, вот где h равно, вот где h3. Напиши равно. Да, вот здесь равно. Эту четверку умножить на вот эти 15 тысяч, 70 тысяч долларов и вот вниз в стене Нет, это, это я понимаю а не тебя где миллион вот триста скопируют эти вкладывают и вот туда ваш гринал все убирай а это убирай где миллион триста угу. вот и как это стоимость цена ну конечно цена или Как ли предложить а -а -а. Там написано. Ну, количество умноженное на цену. Как это? На стоимость Я не знаю. Напиши офер, что такое. стоимость, Цена и стоимость. Ну, cost и прайс. Ну блин, я. Я... Да, да. Нет, Я сейчас покажу здесь. А, Процесс? Да, да, замутили там. Короче, cost, cost это цена, которая, точнее, это, это стоимость для бизнеса, а price это финальная цена, которая дается клиентам. По мне так, same thing. А, так, так, а -а -а -да. так, что? Толбит G1, так, так, так, так, Коли, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Ты так, так, так, так, так, так, Ты же понимаешь, как это работает? Да, да, Да, да, так, так, так, оно и есть. Так, ну это более-менее похоже на счет, слушай. Еще вот Нива Групп где и Проект где-то сделай по центру и вот эти вот стрелочки, ну чтобы вот она как была вверх, а? Что, какие стрелочки сделать? А, вот две Group, Групп, ну, она вот она, а она нажми. не, ну это да, вот так. А, вот первый столбик выделил? Да, выделил. Нет, а, строки, строки. А. Вот. И? Сделай выравнивание по центру. Да, вот здесь, да, да, да. И где у тебя вот это рядом с выравниванием по центру стрелочка такая внизу? Да, вот здесь тоже по центру сделать. Да, вот так. Ага. Еще описание какое-то, техническое и, и, и там, материал. Вот раз здесь, раз, вот, да, технические параметры и материал, да, прописывать, а, в принципе. Что-то ли надо прописывать? А что вот он это? Ну что, вот эту штуку же можно уже отправлять? А, ну да, в принципе, можно. можно. Еще ее можно, ну, как бы, копировать в какой-нибудь там, я не знаю, PDF, в какой-нибудь там супер-пупер материал. ты, ну, как бы, в конце листа ты, допустим, какой стоишь, и какой-то говоришь, там, типа, ну, как бы, мы за там включаемся, там, что-нибудь такое. Типа, что твое лицо бы спустилось там. Но здесь какой-то печать, там, я не знаю, что там еще Ну, мы это привяжем к этому. Как ему сказать? Я же тебе показывал, да, маркетинг, который у нас там, типа маркетинг? -кит. Ну да, Или да, наше лицо ну, как бы, ну, настоящих людей туда. Ну и тебя по-любому надо, потому что ты как бы, типа это. А сейчас какой-нибудь, вот, можно там, на... Да Ну, я понял, что-то еще здесь распишем, конечно, тогда. Но... Потому что ты можешь вот это копировать, допустим, там, а, а где у тебя логотип? Я только что видел логотип для того. Вот. О, ну-ка, ты можешь его скопировать? Да. Ну-ка, попробуй скопировать. Куда, Ну, сделай строчку выше одну. Вставить строку выше. Ну, вот, на один нажми и вставляй. А а пейс. Пейс. Попробуй просто пейс. Борода. Не <связь> хочешь? Не, не хочешь. Попробуй не просто первую, вторую стратегию. У, у меня доступа нет. Она у, файл, это, у доступ доступа к своему файлу. Ну, да, его копировать? А, а, ты хочешь файл встать? А? Да. а? Илышко? Ну как-то так, что ли? Не, ну это уже, как бы сказать, не хрен с маслом, да? Да, да. Правда, единственное, надо с цветами здесь будет поиграть, что-то здесь как-то непонятно. Ну, нормально, короче. Я не могу сказать, там это этническая цифра. Может, работать? Да, да. Может? Да, это так. Вот так что-то поприкольно, да? Да, да. Потому что так, прям что-то прямо... Короче. А еще картинки были? Ну, скажи. картинки? Да. У тебя даже это есть. Сколько ну, да. заплатил? И за что? За это? Не знаю, <смех> я не помню. За, за дизайн долларов сто, но мы так и не печатали ничего. Да-да-да. No, no, no. То есть э, вот э, такие вот B2B, я не знаю, но я тебе показывал вроде. Да-да-да. Yeah, no, no. Вот эти вот штуки. Ну это мы так в офисе все сделали, ничего, да? Вот такие футболочки. Интересные прикольно пола вот этим да но опять же мы так и не дошли их делать что вот... так и не сделаешь лишь бы не работать не лишь да. бы с клиентами не разговаривать которые деньги да, да да да да да вот в этом речь вот а... четко выставляй в этой штуке пробуй Подожди, а они тебе по реквизитам по каким платят? Вот по этим не вокруг ЕИН, вот этот твой реквизит. Ну да. да как бы. Не, но не, не реквизиты по банку другие. То есть мне надо. Да, да, да. Вот здесь, наверное, валить, да? Да, конечно. И снизу печать ты печать делаешь какую нибудь там Роспись свою? Нет. Ну, в смысле, когда подписываем, наверное, надо, но мы не подписываем. Мы обычно в цифровом виде присылают они контракты, мы их подписываем. То есть здесь было бы неплохо, если бы они могли в цифровом это подписать в формате. Это было бы вообще шикарно. А договор ты с ними какой-то делаешь? Да. Ну, я... они обычно свой присылают. Мы. Ну и переводы. переводе. Инклиментер, министр, Душеприказчик, судебный исполнитель. Я понял. Переводом, короче. Видишь, у нас какие-то слова в русском есть, которые не очень переводятся на английский. Короче, так, пишем. А где твои реквизиты одним разом скопировать? Что-что? Ну, у тебя есть какая-нибудь карточка предприятия? Нет. А где твои реквизиты разом можно скопировать? Где ты счет какой-нибудь? Давайте со счета какой-нибудь скопируем. Я Ну, В смысле, у меня на аккаунте, но там отдельно у тебя идет реквизит банка, не реквизит, даже банка. Адрес, все это остальное, это все в отдельных местах. Я поэтому. Ну, на путь я отправляй, как бы. Я понял, ты счет отправ... я понял, ты счет отправляешь без реквизитов и yeah. надеешься, что они тебе ну как бы отплатят на него. А не человек Нет. Там одно без другого, по-моему, не бывает. Блин, а что Вот это что такое? Кип КС. Да это нет, убирает это курсчет. Что это? Далей. А это что? Это, короче, распознавание банка. Ага. Нашего русского. Я понял. Я даже кажется наизусть не знаю. А, собрал. Ну, подожди, что-то как-то криво получилось. Моя основная задача настроить на работу и отойти. Ну да, Бывает. Ну что, получается, вот а? ну, с виду, вот ты, допустим, отправляешь документ на миллион долларов. Покажи. Пока нет. На, на миллион это точно не тянет. Не, ну все расписано, ну техника, материал надо расписать. Нет, ты сделай, как бы, э, вот для печати, вот печать, типа, нажми, вот где у нас кнопка печать. Черт, печать. Где кнопка печать, да, да, А оно распечатается без э, этих... Без решеток. Да, ну, решетки, вот, которые черные, они распечатаются, а которых нету, они не распечатаются. Вот для реквизиты надо решетки черные убрать, а там везде поставить вот именно черные. И все будет нормально. Ага. И прикинь, как бы они в смете, чик-чик-чик-чик-чик-чик, бах, у тебя сразу счет, счет хоп, PDF. А, еще в этом, короче, можно делать, Коля, вот в этой штуке, как будто ты сразу печать поставил и расписался. Если ты в PDF будешь угружать, это все равно же ты их не в Excel, же будешь отправлять, от а PDF. Ну да. Твою печать, у тебя же есть печать какая-нибудь? Ну, есть, я не пользуюсь. У нас, у нас здесь не ставят печати. Ну, прикинь, э, вот мне, допустим, ну, как бы, ну, я, допустим, да, придет ну, при, какой-то колхоза, да, какую-то херню на листочке принесет, или ты такую PDF прикольную отправишь на почту, а если еще приедешь, распечатаешь в цвете, какую-нибудь папочку офигенную ему отдашь, типа, на рассмотрение, прикинь. Мне кажется, ну, как бы, блин, подход, подход. Ну, как бы, скорее всего нормально построит нормально короче эта тема работает на самом деле ее лучше нет печать а есть печать, ах, не печать распишись это же все равно куда все будет Мы просто вот здесь можем еще сделать вообще еще прям перечень перечень материалов там например ниже там. ну короче прям вообще полную детализацию и на эту хрень у тебя будет уходить 5 минут Короче, можно туда еще спецификацию по материалам, сколько, мы какого материала там использовано, короче, вот такую штуку. Куда, куда, чего нести? Ну вот мы же делаем, который, вот где у нас там вот, материал, где, что там что? У нас? Ну, ну материал. Ну, ну. Не, не, не, не, не, не, не, где вот, сводная таблица, там, Project Dettles. А. Де... А. Нет, Project Details. Вот, типа, вот эту штуку можем сделать А зачем ее туда вносить? Не, я тебе условно говорю, что мы можем целую. Вот, допустим, у нас предложение, что у тебя целая типа такая. Мы, в принципе, можем шифровкой. В информацию туда перенести. А, об, а, о материалах, что мы включаем, грубо говоря, в этот STM. Потому что, грубо, они могут зайти посмотреть на вот эту. На вот эту страничку, да? А, вот, все понятно. столько-то, а это столько-то. Все. А если они хотят углубиться в детали, то они могут ниже провести, например, да, и посмотреть а, да, да, да. уже вот эти вот аксессуары. То есть, А, они... ты... а вот и... крыша вот столько-то. Фотку ты их показывал, вот эту вот, которую ты мне помнишь показывал? Они мне фотку отправляют какую-то. Ты фоткаешь объекточкой. Эээ, как план как он там называется? А, ну, чертежи что ли именно? Да, да, да, чертежи. Вот и всю херню, которая по ним, фотки там, что-нибудь, и туда можешь воткнуть его. Ну, а? Да это много будет, нет? Телепорт. Ну смотри, я, у меня есть выбор как бы с тобой работать, ты вообще туда все включил, все до болтика рассчитал. Все с печатью, там, со своим лицом, со всеми делами мне показал. И у меня вариант работать с Валерой, который мне это перегаром в рожу вдохнул И как бы говорит: я за полцены его с ней все тебе ну, А я эти, тебе как бы пришел, говорю, вот держите, ребята, короче, вот у меня тут надежно. Просто для тебя это будет, я не знаю, смета плюс коммерческое предложение, ну реально песня. А, вот, вот такое дело. А, да, да, туда отправлять. То есть ты как бы чик, калькуляцию сметы, например, туда включил. О, вот эту штуку, да, там подраспечатал. Это они тебе отправляли? Ну, это их чертежи. Это мы по ним делаем смету. Ну, мы по ним замеряем чертежи и потом а. делаем смету. Ну, короче, можно фотку, допустим, объекта. Ну, короче, как-то можно там, как будет... Ну, короче, подумать надо. но ну, вот чтобы что-то их было бы в этой смете было бы прикольно короче вот, да. вот это же тоже в pdf можно ну, при, прикладывать как приложение номер один Ой, ну, да, приложение, как, приложение номер один заказчик такой -то. ну блин это уже прикинь какую-то он тебе отправляет что-то делать смету за день и с таким коммерческим предложением таким... мне кажется это обосраться можно как в принципе да наверное он говорит мне что-нибудь надо поменять через восемь с половиной минут у него новое предложение на почте прикинь как ты думаешь ну как бы я бы я бы сказал блин ну ребята заморочены какие-то ну я ну как бы я, я за них голосую там типа вот так ну и так ведь она когда он так... им отправлять pdf получается только ну и что, что в PDF же тоже можно работать в принципе, я думаю, если сюда выгрузить какое-нибудь, какое-то предложение добавить. Сейчас. Ну, главное еще лицо твое, чтобы там был Коль. Вот тебе, пожалуйста. Там, Ой. знаешь, как-то... Фот... У тебя же кто, получается? Оля делала эту коммерческую. Вот есть. что такое? А, подписывать. А... Сейчас. Ну, блин, они все хреново работают. А ты можешь сфоткать вообще печать свою с росписью? Сводкать. Я не про это, я про то, чтобы они могли подписать. Тогда было бы проще. То. Ну, они... а ну... Фотку просто сделать. Но ну, в PDF будешь выгрышать, но все равно в общем, в условно, в PDF, будет. Ну, Оля, короче, не мудрив, фотку вот так... сделай по Нет, а я-то свою поставлю, я про то, чтобы они подписали. То есть, я свое здесь влепить, как две секунды, я понимаю. Клиенты ты имеешь в виду? Да. То есть я отправил, чтобы не надо было потом отдельно выходить еще что-то. Если они хотят, они могут. Да, Не надо, чтобы они там ничего подписывали, надо, чтобы они те бабки отправляли. Это же просто счет. А, ну, в принципе, да. Эта Это... штука должна закрыть на оплату. И все ниже там какую-то штуку и какой-то э, комментарий от тебя там с фотографией с твоей ну типа я не знаю него групп выбирает лучшие там ну как бы не групп выбирает из-за надежности да там какой нибудь там э, э, генеральный директор него групп там николай на что ты еще лицом светишь короче вот это тоже как бы важный фактор и там, допустим, ссылку на себя на Инстаграм Ты еще внизу добавить меня здесь где типа ты скромный такой, и ты как бы в самом-самом внизу. В самом-самом, ну, в смысле, внизу предложения вот здесь. Ну да, но ты же сюда будешь вставлять, допустим, используем только качественный материал, чук-материал, используем только это, чук-там это, ну, то есть, какую-то еще инфу, чтобы можно было посмотреть. Вот там стильными, ну, как бы работниками, да, например. Ну что-то про материалы, что-то про работников и потом самые последние все вот те коммерческие предложения, которые там в клика делается. Делается у тебя это, по материалам, да, дедукция по материалам, или как он тебя там, короче, называет? ПДФ, тут ПДФ, и все. У тебя охрененная красивая презентация И, и вся шутка по материалу там, э, ну, все, на начал какие там материалы тут. И чем, что ты рассчитаешь там до каждого блока, Болтик, типа, не скажешь, не хер, ну, а каждый блогик. Типа, чего молодец. Вот. Тебе нравится вот так вот, если бы тебе отправили вот эту штуку? Ну да, было по бы поинтереснее. Ну, опять же, я, я не знаю, я вообще не отправлял какие штуки. Ты ровно там крышу захотелось поменять. Тебе вот такую штуку отправили. Какие материалы используют, какая спецификация, сколько там прайс, сколько чего там, какие там, ну, вот эти штуки. Так описано, что раз там директор что-то в конце там фоткой какой-то блеснул. То есть ты просишь что-то поменять, они не поменялись за 10 минут. это было бы преимущественно, естественно. Ну, да, да. Ну, прикольно, ладно, здесь я еще доковыряю тогда. Ну, Олю попроси. Вот главное, ну, запиши себе куда-нибудь материал сюда, ну, то, что какой материал ты там используешь и поставщиков, да, там, а, то, что там, допустим, а, как они, работники, да, у тебя какие-то там суперские там, например. Ну, короче, на три домысла, что ты материал хорошо используешь, что у тебя работники нормальные ребята. Ну и что и директор там не, ну как бы, не под забором валяется? Тебя последним Тебя самым последним, типа ты скромный чувак. Директор него групп там Николай Загоруй, печать сразу в Все. То есть это, получается, будет у нас универсальная модель ну да, и она, получается, будет переноситься сразу на все эти. Конечно. <плёжит> Если ты <плёжит> что-то поменяешь, у тебя во всех поменяется следующий. Ну прикольно тебе нравится? Ну мне нравится. Тебе нравится? <связь> <связь> <связь> да, да, да, мне нравится. Оля, ну что, за, -за сколько этот э -э будем продавать продукт Америкосом? <связь> ну я не знаю. Желательно дорого, очень. <связь> Блин, я что-то не могу найти этот... Ну то, что он в английском языке должен быть, потому что ну чтобы цифры были правильно. Mm -hmm. uh -huh. Этот Инстаграм свой обязательно туда вставляй. Можно здесь прям вверху. Нет, нет, я внизу ты будешь там. Свой Инстаграм. А? Персональный бизнес, бизнес, да? Потому что у меня персональное вообще ничего. У меня на бизнесе больше подписчиков, чем на персонале. Значит, бизнес. Тебе бизнес лучше сделать персональным, там, плюс-минус. Что вот ты и вот твои там работы. Я помню. ف... Так, ну, короче, вот еще вот эту штуку она сделала. У нас процесс. То есть получили, отправили на... Этот. На просмотр, короче, техническому директору, скажем так. А. Добавили его в CRM после этого. Ну, в смысле, уже как э, в работе. Приоритеты, потом отправить на просчет. Отправляется на просчет. Прикоп сделан. Делаем estimate. Update в процессе в этом в CRM так, так ну, по материалу, короче, уточнения закончить стуннель сделать квот финальный блин, что-то оно, конечно, запутано ну, не, не то, что запутано точнее, все, все понятно, просто как-то <смех> Далеко. для тупых? но не для тупых, а очень очевидно, скажу, так Ну, это тебе очевидно, а кому-то ни хрена очевидно. Ну, я поэтому и говорю, то есть сделано, как бы прям прям очень пошагово. Ну, это хорошо. Это плюс, чем минус. Так, ну что ты стимейт, получается, все у тебя в работе, получается, будет первый там уже можно поставлять. А сколько а? эта программа? Я говорю, что делали, сколько эта программа стоит? Ты промесячно на нее платишь или что? Ну да, да, 80 баксов может стоим. В месяц? А сейчас, получается, ее можешь не использовать? Ну, мы еще в ней, она как CRM, мы в ней клиентов хороним. Ну, вот сейчас мы как бы хотим пере, передвинуться в Bittrex, а, да. туда перенести клиентов, с которыми мы работаем, новые проекты уже туда заносить, новых потенциальных клиентов тоже туда заносить, а, да, и да. отслеживать а, вот, это. вот этот вот путь от, от звонков до первых клиентов. Ну, как, да. Я понял. А, огонь чем так а по что у тебя получается официально ты когда на работу все уходишь? завтра вот а у тебя по серым вот, который мы сделали там по ней кто-то звонит там но там, да там ну да она еженедельно по ну как про, по, проговаривать пока пока еще здесь весь процесс идет Где? Ну, вот в этой, которая на, на, самодельная, наша. То есть там процесс идет, кто-то им звонит. Сейчас. И только кто вот -то вот с этими ребятами? Да-да-да. да. Вот Оля каждый день. Все, вот она вот. Вот эти вот в процессе. Новые проверенные, короче, полученные. Вот 27-е, 29-е, 27-е, 29-е. Вот они вчера полученные там. Вчера, позавчера, все, сразу их закинули, в процессе уже считаются. А ну, даты, когда должны быть посчитаны, стоят. Все. А, а сметы вот... сюда в Google уже потом будут добавляться? Все, да? Меты в Google таблицах уже будут сюда добавляться? А, ну мы их сюда не добавляем пока но. No, no, no. Мы как no, бы no. так. Мы пока, ну, мы мы берем там, где они. А, там, где мы их сейчас храним. Я понял. То Короче, есть, вот. Это бы было, если бы ты потом их добавлял в карточку, ну, в карточку компании, да, условно, там, вот сметку, заявку там. И чтобы у тебя вот, где наш финансовый учет получается чтобы там ссылка на смету тоже была. Вот здесь. На... Вот где контракты у нас? А, прям вот здесь в контрактной цене? Или вот Ну ссылку ну, ну, рядом столбик какой-нибудь добавить просто все. Ну чтобы ты раз по контракту там посмотрел, а что это 658? Что такое мы хотели купить, ну, типа вот так вот. Я понял. Сколько? Ну, то есть, чтобы быстро было, там раз смету открыл, раз посмотрел, раз там ее пододвинул, раз клиентам по поводу этой сметы переговорил. Понял. Будем делать. Ну, что если из то потому что Оля обзванивает их, там какая-нибудь рыбка-то плюнула, то нет. Ну, я тебе говорю, вот у нас сейчас с ними такая коммуникация очень хорошая идет. Ну, по крайней мере, ну, как клюнуло, ждем? Поклевывает. Поклевывает, да, пока еще не цепанули. скажем так. Был, вот. понял. Ну, нормально, нормально, прикармливаете это, Николай, как бы, эту штуку всю. Рано или поздно должны поймать большую рыбешку, там. ну, и мелкую, как бы, тоже не выбрасывать. Ну да, вот у нас, ну в том-то и дело мелкое, вот, вот как раз вот такие вот, вот мы сейчас отправили два вот этих проекта. То есть потенциальный прафе, да, вот он прописан. No. Возникает вопрос, стоит ли заморачиваться, потому что на самом деле там... Это еще, еще старые цифры. 24. Это не праздница. 42 получается. Там 48 тысяч вместе должно было получиться. 48 тысяч, она не те цифры записала. <свес> вот так. А, -а, а, все, я понял. Это она уже сегодня новый переписала. Я понял, короче. А -а -а. У нас очень много сейчас новых про этих контрактов появляется, так что потихонечку будет называться. Николай. Алло, алло, да, я понял. Ну что, наклевывается, короче, ребёх я... Да, да, да. Ну, все остальное нормально. Сейчас э -э по деньгам. Более-менее, сейчас вот... А... Сейчас печаль ударит тогда по нашему балансу здесь. Не, ну новые клиенты зайдут, что ты паришься? Да, нет, но я уже жил с идеей, думаю, блин, ну хотя бы считай, что соточку за год уже заработал. А Ну ладно, нормально. Вот. Ну да, как-то так, все остальное будем. Ну... Сметы, получается, на потоке CRM, видишь, они долго стоят, project manager. Да, он... Со сметой мне надо сделать, чтобы они вот здесь вносили все данные по материалам, по техническим характеристикам. И мне надо, чтобы, получается, мне теперь надо делегировать, чтобы кто-то вот это вот все брал. Делал сюда, подготавливал PDF и, грубо говоря, высылал мне PDF на проверку. Ну, то можешь ссылку есть... на этот документ просто, чтобы ты там даже сразу посмотрел? Понимаешь, просто у меня сейчас получается, что <coughs> как бы технические вопросы у меня просматривает, да, там, Project Manager. А, ну. то есть. А, ты что там снес? Да, да, да, Потрясающе. Это, а, то есть, получается, технический, ну, project manager просматривает да работу, ну, то есть технические детали, все аксессуары на месте, все ли просчитано, да, все. А, в принципе, цены уже у нас внесены, да, учет цен проверен, проверен, все, цены внесены. После этого он, в принципе, уже готов. Ну, смета, считай, уже готова. Есть... Готов. Почти готов, и все. Даже да. спецификация, у вот, меня Project Dettles у тебя получается. Yeah. у тебя получается тоже э, абсолютно... Ну да, соответственно, вся же информация оттуда берется. А только тут получается сумма себестоимости, по-моему. Да, да. Но нам не нужно указывать сумму. А нам, на самом деле, нужно два параметра – это название и количество. То есть, допустим, если мы будем выбирать что-то отсюда, нам нужно вот эти две колонки. То есть, и их надо будет перенести туда, вот в этот. В, в, в. Ну, сюда, если что. Ну, я понял. Потому что, по большому счету, нам вот это описание не нужно. Вот это цены там тоже не нужны, это наша внутренняя как бы, каша. Да. А -а -а. Им нужно знать количество, Ну, то есть единицы. Они могут сказать, слушай, а у нас сайдинга получилось, например, там, ну вот эта вот строчка, например, там не 115, у нас вышло э 90. А, я понял. Заходи, вот где Project этого получается. Вот, нажми на какую-нибудь цифру. Да, вот у тебя справа, где внизу, а, вот здесь, да, получается. сделать это и вот где количество. Да, а вот это получается эмонт. Ее как бы надо закрыть. Не, не, не. Да, да вот это. Ага. Ну она нам, до... не, ну подожди, нам а Амаунт тоже нужен, нам Сумма тоже нужна. Так это твоя внутренняя сумма? Ну да. Ну не, не для них, она нам для нас нужна. А. Или тогда нужно отдельную вкладку сделать для нас. Да, подожди, там Конта, сделай внизу сум. Где ты только что делал, да, Сумму. Ну, ну, такую же сделай тогда. Ну, скопируй ее и там сделай. Я понял. А как а туда перенести, как вот эту вкладку? Скопировать ты имеешь в виду? А, ее просто капит вставлять просто и все. А нельзя сделать, чтобы она туда подтягивалась сама. А зачем ты делаешь два PDF да и все? Купаю. Ты делаешь два PDF и все? Нет, для вот этого. Mm -hmm. То есть вот, вот эту вот информацию, вот эти вот колонки, их no. можно туда перенести, чтобы они вот сюда переносились автоматически по заполнению или нет? Можно, но как бы вообще в самом низу получается, чтобы они были. А чё? Ну там же сводная таблица это получается. А, то есть э, оно будет двигаться постоянно. Если будет двигаться, то будет это. Да? Ну, в принципе, ее можно там перенести. Давай я пока эту штуку отменю, если он будет как есть. И здесь что? Нет, ты <свист> хочешь сделать сколько Вот выше, выше вот, да, еще выше, выше, ага, все, количество, дублируется, а, где вот категория, а, а, где name, вот эту галочку снимает, ага, и опять категории тоже галочка, алло, алло, да, я... что-то не то, или то, ну вроде то. Вот здесь вот мне. А здесь не mm -hmm. Тоже, наверное, туда, где name. Нет, нет, нет ее где как раз цифры. Это я назвать могу, а, а, я понял, на это есть там название. Тебе залить. А, копирую формат. Yeah. Okay. Слева, налево нажми... налево, на нажми. Ah, нажми на Валик. Вот где Валик этот у нас. Да, ah, и на так, а колонны. Угу. Mm -hmm. Ну, все вроде будет. Количество суммы. Я помню, но ну, в принципе пойдет, наверное, там до сто. знаю, что оно там пошло. А, ну это все без я понял, в принципе, все понятно. Так, у меня уже несколько звуков было, давай я побегу. Угу. Мы с тобой еще пообщаемся, я тебе скину все. А. сделать, чтобы быстро предложение им отправлялось. Сейчас кто здесь я тебе еще раз. Я на этот маркетинг прислал.